And the right of factor. Пожаловать, Меня зовут Дмитрий Измайлов, я являюсь автором площадки Freelife. Приветствую вас в новом курсе. Это моя персональная схема, по которой я работаю уже больше двух лет. Она в общей сложности принесла больше пяти миллионов. Не боится конкуренции, поэтому я решил поделиться ею с клубом Freelife, с вами. Я уверен, что освоив данный материал, вы навсегда забудете о проблемах с деньгами. Итак, начнем. Давайте сразу перейдем к сути, посмотрим результаты тестирования нового направления. Главная фишка здесь в том, что это абсолютно новая автоматическая система, она работает на основополагающих фундаментальных вещах и поэтому могу сказать что она очень простая даже для человека без опыта очень важно также что эта информация она пригодится вам не только здесь в этом курсе но и для вашей дальнейшей работы если вы планируете работать в интернете потому что я не просто взял здесь схему а дал действительно мощный материал также в области маркетинга автоматизации будут готовые шаблоны самое главное потому что курс создавался в первую очередь для людей которые начинают с нуля у которых нет каких-то базовых навыков. Мы с вами посмотрим, как создать мощный магнит в интернете, который будет притягивать у нас людей в огромном количестве. И научу вас, как выжимать из этого реальные деньги без продаж какой-то сложной возни. Смотрите, вот сервис. Его огромное преимущество в том, что он работает за вас. Вы выбираете готовый офер, Их здесь достаточно большое количество. И самое главное, что они подобраны под современные тренды. Поэтому очень классно работает именно конверт трафика в реальные деньги. Здесь вам не нужно ничего-то продавать, там создавать. Если вы обучались где-то раньше, у вас сложилось, возможно, негативное к этому мнение, что там продавать это сложно. Здесь это мы делать не будем. Это все делает уже сам сервис. Никакой сложной вот этой нудной работы создания сайтов. Вот, допустим, у нас TikTok. Очень популярное направление сейчас Здесь платит за обычные элементарные действия За подписку по почте 70 рублей Это кажется совсем немного, но вы представьте Просто ввести почту и вы заработаете 70 рублей Давайте посмотрим на статистику, сколько может получаться За неделю с 19 по 25 число Итак, здесь у нас статистика за неделю Смотрите, Ввели допустим 10 раз, это уже 700 рублей Понимаете, что на больших объемах это огромные суммы Поэтому, когда вы пройдете уже курсы все задания у вас статистика может быть даже больше чем я сейчас показываю здесь и самое главное что здесь мы будем зарабатывать не только с подписчиков но еще и с дополнительных продаж которые делает именно сама партнерка обычно допустим 10 человек подписалось около двух из них также еще покупает сам курс но это уже как бы не ваша забота но получается что за ту же самую работу вам еще дополнительно платят процент с продаж здесь получается система работала в неделю просто сливался трафик автоматически сюда на подписки плюс дополнительно доход с продаж и получилось около 30 тысяч. Вот такие результаты. У вас они могут быть еще лучше, потому что я делал на скорую руку чисто для теста. Кстати, также для этого использовал готовые шаблоны, которые у нас есть в курсе. Второй момент это автоматические программы для того, чтобы можно было определенные действия автоматизировать, поставить сам процесс работы на поток. И третье это нейросети, которые используют машины обучения и помогают нам с помощью одного клика мыши автоматизировать за нас массу сложных действий. Для того, чтобы нам потребовалось просто нажать один раз и весь процесс за несколько секунд был завершен. Друзья, сейчас набор уже открыт в новое обучение. Он будет длиться достаточно мало времени, потому что мы набираем в команду Freelife небольшое количество людей, чтобы акцентрироваться именно на качестве обучения, чтобы у каждого точно был результат. Так что желательно поторопиться для тех, кто хочет попасть на этот поезд. Обязательно также выберите пакет, в котором вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Так будет проще работать и вам, и кураторам, которые будут сопровождать вас до результата. Желаю вам всего наилучшего. Встретимся с вами в Продолжение